Операции. Разговор записывается. Если ваш вопрос, сообщаем, что 12 октября 2017 года Банк России выпустил в обращение новые банкноты номиналами 200 и 2000 рублей. Возвращение банкнот, включая информацию о защитных признаках, размещено на сайте Банка России. Благодарим вас за обращение в контактный центре Банка России. Меня зовут Мария, как я могу к вам обращаться. Владимир. Скажите, пожалуйста, в каком регионе вы обращаетесь? Москва. В каком обращении? Смотрите, у меня вопрос такой. Я обнаружил на сайте Центрального Банка Российской Федерации официальные курсы Госбанка СССР. У меня вопрос такой. Существует ли на сегодняшний день Госбанк СССР и где он находится? Одну минуту, пожалуйста. Спасибо большое за ожидание. Да, Госбанк ССР существует, он находится в Центральном банке России. Центральный банк Российской Федерации и есть Государственный банк ССР, правильно? Госбанк ССР. Алло. Да. Да, да, да. Я вас ага. А адрес, адрес? можно сказать, где он находится? Это выписано, должны отправлять запрос. Mm -hmm. То есть по телефону горячей линии я не могу узнать, где находится Госбанк СССР, он же Центральный Банк Российской Федерации. Я правильно понимаю? Да, правильно. Угу. правильно запрос письменный. А, хорошо, письма. все, благодарю вас. Спасибо за ваш звонок, Да, все, блага.